В Москве врага Падают ветки, падают деревья На машины сидим в доме только что упало дерево Москва, 29 мая Еще порыв. Здесь машины дальше не могут проехать, там завал. Там упало дерево. Машины разворачиваются. Прохожие расчищают дорогу. Это даже не водители, это просто люди, проходящие мимо.